что-то стало жарковато. Или только вы это чувствуете? Если постоянно хочется отключить батареи или сидеть возле кондиционера, когда на улице холодно, можно подумать, что началась ранняя менопауза. Скорее всего, это не так. Вот еще несколько причин перенастройки внутреннего терминга. Преддиабет. Если потливость усиливается ночью, и вы перестали выносить тепло, организм может не справляться с нормализацией уровня сахара в крови, а значит развивается инсулинорезистентность и вероятность преддиабет. Проблемы Проблема с щитовидкой Если она работает слишком активно, метаболизм разгоняется и вам становится жарко. Другие симптомы изменения веса, усталость, учащенное сердцебиение свидетельствуют о снижении функции щитовидки. И это повод посетить эндокринолога. Стресс или тревожность. Эти состояния тоже вызывают нетерпимость к жаре из-за выброса адреналина. Полезно делать дыхательные упражнения, гулять или медитировать. Беременность. В период овуляции температура тела может немного повышаться, как и при беременности. О таких моментах рассказывают около 30% беремен. Кофеин. Некоторые люди не могут существовать без кофе, но его постоянное употребление приводит в том числе к ощущению перегрева. Кроме того, кофеин учащает сердцебиение. Острые блюдо, Слишком острый соус поджигает рот и заставляет организм противостоять проблеме. Усиливается кровоток, чтобы доставить побольше крови к страдающей области. Языку, горлу, ногу, и вам становится жарко. Медикаменты. Некоторые лекарства от диабета, депрессии и боли могут вызывать приступы жара как побочный эффект. Болезни. Не только вирусные инфекции с температурой могут создавать такой эффект, но и, например, проблемы с желудком или кожное высыпанием. А вам знакомы чувство жара? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.